Здравствуйте дорогие мои, сегодня мы продолжаем Наш обзор э, монстров э, из Кольчуги и самого первого, то есть нулевого издания э, «Подземелье и драконов». Э, в прошлый раз мы э, обсудили э, хоббитов, спрайтов, дворфов, гномов, гоблинов, кабольдов, эльфов, фей, орков, огров, троллей, джинов, драконов, эфритов, элементалов, энтов, великанов, рухов, э, гулей или упрей, э, ликантропов или оборотней, Умертвий, рейфов, пикси, хобгоблинов, гоблинов виверн, грифонов, василисков, кокатрис, химер, гипогрифов, э, гигантских насекомых и паукообразных, злобных вариантов животных, э, зомби, э, единорогов, пегасов, кентавров, никси, дриад, гидр, пурпурных э, червей, э, морских монстров, минотавров, балрогов, гнолей, мумий, э, нозгулов, э, призраков, Вампиров, Медуз, мантикор, Гаргулий и Гаргонов. Вот. Но это были все э, монстры из э, Кольчуги и из э, первого тома э, подземелий и Драконов. А сегодня мы с вами идем дальше. Что у нас там идет э, дальше? Это прежде всего Невидимый Охотник. Значит, Невидимый Охотник, э, он упоминался довольно часто в э, следующих э, э, изданиях, но именно здесь это просто эффект заклинания не более э, того дальше идет скелет скелет э, это был просто ну визуально другой а, вариант э, зомби а так то же самое 54 это э, целая группа монстров которые, э, которые различались довольно мало по сути своей но различались немножко по э, э, по тому как их нужно было побеждать, это различные слизи и желатиновые, там кубы, не кубы, все, все, что, все что было. Им Гайгекс выдумывал какие-то цветастые имена, и, ну и цвета добавлял тоже к этим э, именам. И э, просто опытные игроки уже знали, что если оно зеленое, то на него нужно, э, на него нужно действовать огнем, но э, не молнией. А если э, наоборот оно э, там, не знаю, э, черное или серое, то тогда наоборот. Ну или что-то в этом духе. Вот, но, как бы, там их э, несколько штук есть, э, четверо, по-моему, их в, э, э, собственно, подземельях и драконов. Но, э, да, они, в общем-то, э, относятся все к одному и тому же. 55-е, это русалки. Э, ну, или русалы, потому что мермен. Э, вот, но, э, но, фактически, это просто такие, как бы, люди, которые обсчитываются как люди с, со штрафами, если они сражаются на земле, и с, конечно же, трезубцами. Потом идут титаны. значит, Титаны там ограничиваются одной фразой, что это великаны с некоторыми небольшими способностями к магии. В поздних версиях это либо была отдельная раса, либо это были варианты великанов в четвертой, либо в пятой это уже как бы совсем, совсем другие существа. Ну, как бы снова, снова раса, но другая. 50 тем это циклопы. Ну понятно, да, с одним, с одним глазом, великаны. 58 это, ну я бы сказал, что это големы, само слово голем, оно используется только в грейхоке, а вообще, а вообще там несколько есть таких штук, но ну, всякие там ожившие статуи, еще там что, это в общем-то для меня это относится все туда. 59 это саламандра. Саламандра это э, огненный элементарь, который имеет свою какую-то, э, э, ну, осознает себя и имеет, ну, немножко похож на рептилию. Э, драконья черепаха, которая э, встречается сначала просто в, э, по-моему, даже в, одну, в одной из основных э, книжек, да, во второй, она встречается просто где-то там в конце, вот так. Вот. Но э, да, после этого, как бы уже в следующей книжке там есть как следует ее э, описание. Вот э, в следующей книжке с вот таким вот э, гениальным гипографом на э, обложке. Понятно, почему э, люди могут не любить гипографов после этого. Э, там есть на 10 странице такой монстр, как э, Туль. Что такое? Туль это, это опечатка. Они хотели написать туда ⁇ Гуль ⁇ то есть э, ⁇ э, Упырь ⁇ но написали ⁇ Туль ⁇ и когда в какой-то момент у Гайгаса спросили, кто такой ⁇ Туль ⁇ он, ничтоже сумнявшись, сказал, что это э, такой ⁇ Ну, что-то наполовину тролль, наполовину э, ⁇ наполовину Гуль ⁇ и после этого в других редакциях там уже даже добавляли этого монстра уже специально, потому что ну, как бы на такой идее, что вот что-то между троллем, который регенерирует, и, и упрем, который в общем-то мертвый, хм, на идее о том, что между ними что-то может такое зародиться посередине, можно в общем-то построить кучу всего вот далее 62 это человека ящер снова человека ящер у нас встречается просто на оборотной, оборотной стороне обложки а потом уже нам объясняют что это такое это как бы напоминаю это первая книжка которая добавляла сеттинг то есть это первая книжка по грейхоку мертвичинник но ну, это понятно такая что то типа трупного червя, который ползает по подземельям, только гигантского. лам э, это лев с, э, с головой человека, который пытается э, придумать, чем бы отличиться от Шеду и э, желательно еще от Мантикор, потому что, ну, это как бы такая скучная Мантикора получилась. Вот. 65 это один из первых монстров с перемещающимися способностями. Это мигающая собака. Вот. Ну, дальше там таких еще будет несколько штук. Багбер, то есть жука-медведь. Ну, или как иногда на русском пишут бука, что тоже как бы не совсем идеальное слово, потому что оно, ну, оно вызывает не те ассоциации и не звучит... По-взрослому, скажем так. Вот Это такой э, гоблин-великан. Гоблин Дальше идет вилл Это э, мерцающий огонек э, на всяких там э, э, болотах и местах, куда э, лучше не ходить в одиночестве. 68-й это Лич. Лич это один из э, ну, в общем-то, э, почти уникальных монстров для э, э, подземелья и драконов, который в, в, под, именно в подземельях и драконов был настолько расширен и дополнен, что он стал, в общем-то, одним из самых таких э, э, самых классических э, монстров. 69 волшебное э, число, на нем стоит у нас Доппельгенгер, то есть э, двойник. 70 это Бехолдер, то же самое Бехолдер это Монстр в виде такого летающего глаза, на котором еще растут несколько глаз, и каждый глаз имеет какие-то там антимагические или окаменевающие, или еще какие-то э, способности. Страшный монстр тоже очень, э, очень классически э, связаны с подземельями дракона. 71-й это бурый уволень. Значит, бурый уволень это Амбер Халк, э, и для слова уволень они используют слово Халк. То есть я думаю, что изначально этот монстр начался с того, что э, э, ну, Арнессон описал э, э, ну, какого-то увольня, который вваливается в, э, в комнату. И игроки спросили, не зеленый ли он? И он сказал, нет-нет-нет, этот именно бурый. Ну вот как бы так э, получилось. Но в принципе э, монстр неплохой, это такой гуманоидный э, жук. Э, вот каким нужно было делать жука-медведя. 72 это фазовый паук, гигантский паук, который перемещается туда сюды Дальше идет Огр-маг, это попытка, первая из попыток сделать Они японского, но как бы слово Они довольно странно звучит на любом языке, кроме японского, поэтому его назвали Огром-магом. 74 это тень, тоже такая бестелесная без нежить. 75 гарпия, снова из, из греческих мифов. 76 это не здешний зверь, Displacer Beast. Это, наверное, один из самых лучших монстров, самых хорошо проработанных, красивых, стильных монстров, которые имеют вот такие вот способности с перемещением туда-сюда по, по полю в момент именно боя. 77 это адская гончая. Я в свое время, когда э, ее себе перерабатывал, понял, что как бы если есть адские гончие, то должны быть адские ну, сторожевые, адские там еще там какие какие угодно. Какие, какие собаки есть, такие должны быть и там. Ну, почему бы и нет. Э, дальше идут три тоны, про которых в общем-то ничего не сказано, но э, ну, как обычно, если начать что-то о них рассказывать, то кажется, что они слишком близки к русалкам, и дальше либо их надо вместе сливать, и тогда становится жалко использовать два слова для одной расы, либо их надо разделять, а как разделять в тот момент как-то не придумалось. 79 это стирж. Стирж это такой здоровенный адский комар. Но как бы можно было его просто отнести в гигантские насекомые, но его активно форсили и, ну вообще как бы, так как он еще и адский комар, так как он комар, он кровосос, кровь, это уже как бы немножко уводит в другую сторону. 80 это гомункул, 81 это ржавильщик, монстр, который был придуман для того, чтобы отбирать шмот у приключенцев. 82 это тоже один из э, самых классических, э, хотя не сказать, что самых красивых монстров, это сова-медведь или медвесов, как вы там его хотите обзывать. Вот, 83. 80... Три — это такая группа эм, монстров, которые эм, вводятся как... Э, ну, если так описание почитать, то они очень будут похожи, и будут напоминать драконов. Но они драконами не являются. И именно здесь вот в э, Blackmoor вводит на 19-й странице огненную, е, огненного ящера. Ну, как бы, огненный ящер — это можно, это словосочетание использовать вообще как... Э, как определение, что такое дракон. Ну, летающий огненный ящик, хорошо. Но, как бы, можно очень много такого понаводить, но, как бы, либо это надо добавлять к драконам, а добавлять к драконам жалко, потому что драконов и так дофига и больше. Либо надо как-то отделять, и тогда начинается, что вот этот вот, он почти дракон, но у него чуть меньше лап, или у него чуть больше лап, или у него там крыло на, на лбу, или еще что-нибудь такое. Ну, такого, такого там добра дальше будет много. Вот, 84 это Сауагин, 85 ищет Ищетшачитль. 86 Локота, 87 Моркот и 88 Морлок. Это все монстры из Черного Болота, монстры морские. Там вообще много морских и водных монстров, но в основном они копируют обычных. То есть там не знаю, Лацидон вводится и сказано, что ну, это вот фактически как упырь, это гуль, но только он вот живет в воде. Ну, вот локата и э, Савагин и морков они, в общем-то, э, немножко, э, э, ну, немножко как бы, претендуют, по крайней мере, на оригинальность. Вот, Морлоков и Маркотов я э, разделяю, хотя это одно и то же, это синонимы здесь. Просто потому, что Морлоки получили э, большее развитие в, э, в других играх. Вот, Поэтому, если мы когда-то дойдем именно до них, то у них нужно будет делать отдельный выпуск. 89-й, наконец-таки, это Иллитид или Мозгодер. Иллитид это э, тоже один из таких самых, э, самых стильных и э, страшно ужасных монстров Подземелий э, и Дракон. И вместе с э, этим самым э, флайером э, на 26-й странице у нас есть картинка э, еще одного монстра. Это канатник Ропер. Значит, «Канатник», я 10 раз листал книжку туда-сюда, пытался найти, где же, в общем-то, его описание. Потом пошел в Википедию, оказалось, что описания там нет. «Канатник» был до того, как вышла эта книжка, издан в каком-то там журнале, который у всех был в тот момент. Вот. И, ну, потом он вошел в другие бестиярии и про это забыли. Но как бы это довольно неплохой такой монстр. Это такой пень с тентаклями, которые пытаются захватить тех, кто проходит мимо. Вот. Но так как картинка есть, то я его все-таки в список ввел. 91 это Коатль. Это такая летающая, летающая змея. Хотя на самом деле вот в этом э, дополнении про богов, которое я пообещал не использовать пока что, э, там есть отдельно летающая змея, и она не Куатль, но вообще Куатль это летающая змея. 92 это Целинь или как он э, называется в э, дополнении про э, страшное колдунство, тайное колдунство. Это э, Кирин, но ну, это такая китайская священная полусобака-полулев что-то в этом духе. Дальше идет Шеду, который опять-таки пытается сделать все, что в его силах, чтобы не, не быть похожим на ламмасу, но ему это не удается. Дальше идут несколько монстров, которые хотят съесть вам мозг. Это мозговой, мозговой крот, церебральный паразит, поедатель мыслей и поглотитель интеллектов. Ну и в общем-то Су-монстр 98-й, это э, туда же, э, это такой э, псионический монстр, который питается э, э, ну, кусками вашего разума, порождениями вашего разума. И самое последнее, что здесь вводится, это где-то еще в середине э, книжки, опять-таки, если не считать огромного количества демонов, э, которые здесь есть на 29 странице, самым э, последним э, вводится монстр под названием Катоблепас. Его классическое описание было еще черти когда, возможно, даже до нашей эры. Вот. Но это такой, такой страшный монстр с кусками из различных животных. Но самое главное, что он действует фактически как Василиск, то есть он каменеет взглядом. Но отличие Котаблепаса в том, что его взгляд настолько мощный, что он пробивает в астральный и эфирный план. И он может вас закаменеть даже там. По возможности избегайте этого. Все, на этом э, это уже э, Катаблепас имеет 99 номер, э, эту книжку мы договорились пока что отложить в сторону и вот на этом э, имею право с вами попрощаться, потому что только что вы прослушали, если вы видели первую часть тоже, вы прослушали обзор очень очень очень очень краткий обзор 99 основных э, монстров, которые были введены в играх Кольчуга и в нулевом, так называемом, издании Подземелий и Драконов. Дальше к ним добавилось очень много всего. Вот так. Если хотите выпуски о каких-то э, отдельных монстрах из этих, э, пишите, э, оставляйте комменты, э, потому что если делать про каждый, то это будет э, работы на годы и годы. Вот так. Ну все, меня зовут Радагаст, если понравилось, то увидимся еще. Всего вам доброго и хороших игр.